Мы уже знаем 4 аспекта того, как заработать на хайп-проектах, и вот пятый из них. Просто следите за ними, буквально. Каждый час проверяйте, есть хайп-проект или нет, сколько вы уже с него заработали. Этого аспекта нужно придерживаться для того, чтобы не потерять деньги и заработать. И помните, что хайп-проекты долго не существуют.